Итак, всем здравствуйте! Мы сегодня с вами будем говорить об инструментах тайм-менеджмента, вопросах баланса. Для тех, кто меня не знает, я скажу, что это вообще одна из любимейших моих тем. Меня зовут Тамара Дуженко, я бизнес-тренер по менеджменту, финансам. И, конечно же, вопросы связанные с тайм-менеджментом, очень люблю и очень много их изучала. Помимо всего прочего, познакомлю, конечно, вас с такими нюансами, когда это все связано с какими-то практическими вещами, потому что много вела консультаций, и, естественно, люди задают вопросы, связанные с тайм-менеджментом, и особенно, когда идет настройка своего времени да, на себя, то тогда это особенно ценно, что из этого получается. Ну вот обо всех об этих вопросах мы сегодня с вами и будем говорить. И именно в моментах тайм-менеджмента я и выбрала те, те балансы, которые нам с вами нужно достичь, чтобы понимать, что тайм-менеджмент – это... Энергия времени, которая работает на нас именно так, как мы это спланируем, именно так это и будет на самом деле. Потому что очень много кто столкнулся с вопросом работы из дома. И этот один из таких главных вопросов вот этих вот двух лет, он звучит постоянно. Кто-то считает, что, значит, это дом, это источник силы, и очень здорово, что там можно работать в том числе, а кто-то это считает заботой, стрессом и, конечно же, не понимает, что с этим делать. И здесь возникает очень много таких вот моментов, на которые мы с вами сегодня будем отвечать. Как достичь баланса? Баланса между домом и работой, баланса между временем для себя и вопросами работы, в том числе и онлайном, особенно если ты дома. Мы будем с вами говорить о том, что вот мне хочется уделить время себе, но при этом вся семья – в сборе, да, вся семья здесь, одно пространство, как уделять время мужу, жене, там, детям и так далее. Ну и, конечно же, как к этому ко всему относиться, то есть относиться к этому как к вопросам, которые постоянно требуют перезагрузки, или все-таки можно как-то сделать какую-то настройку для себя, чтобы уже понимать, как с этим быть. И на самом деле мнения разделились, и мне тоже хочется об этом сказать, потому что кто-то считает, что тот, кто не работал дома и никогда не работал дома, в том числе и вот в эти вот, значит, года 20-21, да? Люди считают, что работа из дома – это вообще чудесно, это вообще мечта, и я об этом все время думал, и вообще как это прекрасно, да? А кто-то считает, что это вообще страшный кошмар, и мнения разделились, поскольку те люди, которые это уже попробовали, они в основном так и думают, что да, это на самом деле не так все просто. Какие здесь возникают вопросы? Значит, три основные проблемы, связанные с работой из дома. Первый момент – это то, что не хватает времени. Не хватает времени, причем еще больше, чем ты находился бы дома. Да? То есть вот срываются все планы, и получается, что это превращается в какую-то норму жизни. Как это связано и с чем это связано? Дело в том, что когда ты находишься в офисе, то э, ты выстраиваешь себе рабочие планы, и тебя никто не отвлекает. У тебя приоритет, и все люди как бы понимают, что э, ну, ты в работе, да, и если тебе и задают вопросы, то как-то очень аккуратно, и то связанное именно с тем, чем ты занимаешься, да, поэтому тебя никто не отвлекает. Но вот когда ты дома, то здесь очень интересный, конечно, момент, э, одновременно приходится делать несколько дел. Перемешиваются личные и рабочие моменты. При этом получается так, и с этим сталкиваются буквально все люди, которые работают дома, они говорят, что близкие, особенно дети, воспринимают, что если ты дома, это не важно, мама или папа, но если ты дома, значит ты доступен, значит тебе можно задать какой-то вопрос. К папе подойти, сделай там вот это, допустим, там почини куклу, да, к маме еще с какими-то вопросами. И если этот вопрос возник, то дети обычно задают их с разгону, даже не задумываются о том, чего ты сейчас делаешь? А может быть, ты сейчас ведешь вебинар, да? Или, может быть, ты сейчас присутствуешь на каком-то очень важном совещании. Ну, у ребенка возник вопрос, и он тут же его задает. Причем задает, естественно, громко, чтобы все слышали. А очень часто, значит, у тебя подключен звук. И, соответственно, все люди, которые на другом конце, они тоже это слышат. То есть... Значит, здесь вот, этот, вот эта проблема, что если ты дома, значит, ты доступен, она, собственно, с ней столкнулись все, кто уже попробовал поработать из дома на удаленке, в онлайне, и, соответственно, знают, что здесь, конечно же, существует вот эта проблема, которую нужно решать. И, соответственно, возникает у нас вопрос, а с чего начать и как это решить? И мне бы именно так и хотелось бы выстроить сегодняшнюю нашу встречу. Мы вначале поговорим о работе из дома, о том, как организовать свое взаимодействие со временем, когда ты находишься дома, и при этом с одной стороны делать и домашние дела, и в то же время уделять уделять моменты работы, причем не короткие промежутки, а именно нормально работать так, как тебе это нужно, да? а после этого мы уже обсудим основные наши задачи, то есть то, что связано с тайм-менеджментом, ну, и я вам дам, так сказать рекомендации, которые лучше всего применять и как их применять, мы это тоже проговорим. Итак, с чего нам начать, когда мы работаем из дома? Прежде всего организовать себе пространство, где вы будете работать. И лучше всего, если это пространство будет за закрытой дверью. Конечно же, на этой двери можно будет написать "Стоп" не входить, то есть вот прям должна табличка висеть, это будет очень хорошо. И прежде чем вы будете организовывать это пространство, то лучше всего решить вопрос с тем, чем будут заняты ваши дети. Прежде всего дети, потому что именно дети воспринимают значит, вас как вот доступный, доступный человек. Если взрослый дома, значит, ему можно задать любой вопрос, в любой момент подойти и вообще все, что угодно спросить. Поэтому это няня или детский сад. Если ребенок взрослый и уже в школе, то мы сейчас об этом еще поговорим отдельно, Но при этом ребенок взрослый, он все равно ребенок. И он точно так же, независимо от того, в каком он классе, он точно так же рассматривает взрослого, находящегося дома с, вот с теми же самыми вопросами, подходит и спрашивает можно ли пойти погулять или что-то сделать то есть потому что он же привык это спрашивать и он это делает и сказать что ребенок ты не спрашивай да тоже нельзя потому что мы же сами просим чтобы дети у нас все это спрашивали и естественно что как здесь да здесь нужно реагировать с одной стороны Конечно же, я не говорю, что дети не главное, да, но нужно выстроить вот это, дать им задание, то есть выстроить так, чтобы у нас было понимание, да, то есть вот есть место, где мы работаем, откуда мы работаем, если это место можно организовать с помощью закрытой двери, это будет замечательно, если можно надеть наушники, они очень часто помогают, и отключиться от звуков, которые происходят, это тоже очень здорово. И, значит, определить свое расписание: вот в этот момент я работаю, а вот в этот момент я занимаюсь домашними делами и готова ответить на любые ваши вопросы. Время для работы в данном случае лучше всего выделять самостоятельно, потому что, когда мы, допустим, говорим, что ну вот я сейчас вот это вот это сделаю, вот это вот это, отвечу там на вопросы и так далее, а потом займусь работой, то кроме суеты мы, конечно же, ничего не получим, а вот если мы прямо выделяем время, вот со стальки-то до стальки-то я работаю, это расписание мы тоже сегодня с вами проговорим, и здесь... Рекомендации самые лучшие, которые вот уже на практике проверены, это 2-3 часа, не больше в работе идут, с небольшими перерывами. Значит, перерыв 2-3 часа, потом, может быть, большой перерыв, потом, соответственно, еще поработали. И это тогда разделяет, то есть, когда мы разделяем вот такими кусочками то тогда у нас получается совершенно спокойно, что мы переключились, то есть мы поработали, переключились и уже спокойно разобрались там с машинками, с куклами, с гулянием, там с ужином на меню и ужин, да, то есть что-то приготовили, может быть, что-то уже подготовили к тому, чтобы, так сказать, делать и так далее. И для того, чтобы организовать себе грамотно место рабочее, Здесь лучше всего ввести правила. И какие правила необходимы, на какие правила необходимо прежде всего обратить внимание? Это жесткие, прописать прямо жесткие события, по поводу которых вас можно беспокоить. Это правило называется в тайм-менеджменте «Кровь и огонь». То есть вот что-то такое случилось огненное, да, по поводу чего вас можно подергать. Допустим, важное и неотложное какое-то мероприятие, ну, скажем, там вот что-то случилось, задели друг друга, там кровь пошла, да, значит, может быть что-то не очень важное, при этом, знаете, когда мы вводим эти правила, мы их прямо прописываем, прописываем и об этом говорим, то есть мы прописываем неотложные дела, по которым нас можно беспокоить. Мы говорим, что есть важные дела, но они не очень срочные, их можно отложить. Ну, допустим, ребенок там порвал ботинок и говорит, а я очень хочу, значит, вот новые купить там или еще что-то. Ну, то есть это, с одной стороны, важное дело, а с другой стороны, ну, оно уже не такое срочное, а вы сейчас работаете о ботинках, вы подумаете в другой момент, да. Ну и неважные и несрочные дела – это э, всякие там м, внутренние вещи, которые у детей постоянно происходят. То что-то потерялось, то что-то нашлось, то, значит, там э, машинки затерялись, то туфельки нашлись и так далее. И, м, конечно же, э, когда у нас э, выстроено место, когда у нас есть закрытая дверь, а на двери, а дверь вообще сама по себе, она таким образом действует, да, что дверь закрыта, значит, туда нельзя входить. Но если на этой двери висит еще и надпись «Стоп, не заходить», то тогда это уже воспринимается. Ну, для детей, которые умеют читать, это вообще воспринимается. Ну, и, соответственно, если мы, допустим, надели при этом наушники – и отключились от звуков, происходящих вокруг, то здесь, конечно, это будет еще плюсом, да, помогать нам. И, значит, что самое интересное, вот когда мы составляем вот эти правила, то самое главное, их нужно и прописать, и проговорить, потому что то, что кажется нам понятным и вроде как вот, ну, 100% нам все ясно, да, то совершенно это может быть неясно другому человеку. И когда мы что-то выставляем для себя, мы должны прямо вот несколько раз даже банальные вещи проговорить. Вот когда висит табличка «не заходить», имейте в виду, что нельзя заходить. И наше на самом деле заблуждение именно в том, что мы считаем, что да и так все понятно, да и так все понятно. На самом деле вот так все далеко бывает непонятно. И, конечно же, когда мы прописали вот эти правила, да, когда мы все это озвучили, то тогда здесь возникает еще одно правило, и очень-очень важное. Правило тысячи повторов. Правило тысячи повторов, оно очень хорошее, оно имеет несколько подоплек и несколько вообще результатов для человека. Во-первых, это учит выдержки, и особенно мамы начинают там срываться на детей, кричать, да, ну и папа, если там отвлек, да, то есть еще там уйди отсюда, да, вот это. На самом деле правило повторов, оно говорит о том, что много раз нужно повторить. Я тебе говорил, и еще разочек повторю, что нужно вести себя вот так-то. И вот эти правила нельзя нарушать. Когда там мама или папа работают дома, то к ним заходить нельзя. Вот есть вот такое правило, и это правило очень важное. Тебе понятно? Да, понятно. Если э, ребенок не э, понимает, да, и нарушил это правило, то самое лучшее для себя – это и спокойно и вам, и, в общем-то, всем остальным вы говорите, пожалуйста, давай так, вот если ты нарушишь это правило, то тогда у тебя возникают какие-то обязанности, и ты эти обязанности выполняешь. Ну, допустим, помыл пол, помыл посуду, там еще что-то сделал, да, и, соответственно, это приводит к тому, что правила начинают выполняться. То есть, с одной стороны, их повторяют несколько раз, то есть, их прописали, их повторили несколько раз, а с другой стороны, написали прямо, за нарушение правил тебе предстоит сделать вот это. Ну, раз второй, третий сделал, а следующий раз правило уже не нарушает. И это достаточно хорошо работает, это уже э, на практике, и вот за двадцатый год э, у меня очень много было обратной связи, когда люди говорили, да, это работает, и работает вообще э, достаточно так эффективно. И, э, конечно же, э, когда э, несколько взрослых, да, то есть, допустим, э, мама с папой вместе, еще плюс дети тут же на удаленке учатся, и мама с папой на удаленке работают, то тогда маме с папой лучше разделять время. То есть и делегировать, делегировать полномочия и просить о помощи друг друга. Потому что вот с этим я тоже очень много сталкиваюсь. Люди просто не умеют говорить и делегировать то, что ну, вешают на себя. То есть мне надо вот это, вот это, вот это. И там такой список, а спрашиваешь, ну, а кто тебе может помочь? И тут выясняется, что и семья может помочь, и дети опять же таки могут помочь. Когда вы заняты, когда у вас идет процесс работы, ну займите ребенка чем-то, делегируйте свои обязанности и займите, попросите ребенка о помощи. И дети обычно, когда не в приказном тоне, а очень спокойно просишь, помоги мне, пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь, ребенок обычно реагирует исключительно хорошо и практически всегда выполняет задачу, которую перед ним ставишь. То есть вот такие вот нюансы. Значит, гибкость. Что такое гибкость? То есть использовать подход, то есть реально реально посмотрите, пожалуйста, вот такой подход, который я очень часто использую. Это два, максимум три дела, но реальных дела в течение дня, и если вы их еще и распределяете по времени, то тогда это можно на самом деле сделать. А когда у вас вдруг остается время, и вы на самом деле, ну вот все так сложилось, и ребенок помог, кто-то там еще помог из взрослых, значит, у вас вообще все там идеально, то тогда у вас есть значит, в заначке дела, которые список запасной, которые вы могли бы еще дополнительно подделать, да, что-то там небольшое. И э, получается так, что с одной стороны вы и важные дела выполняете, и в то же время вы совершенно спокойно можете еще что-то сделать. И э, очень важно здесь обратить внимание как вы относитесь вообще к работе, потому что если вы относитесь к работе, ну вот я сейчас вот это сделаю, а потом займусь работой, то есть тогда дети особенно, они очень четко реагируют, они чувствуют, что вы переключаетесь, и вы как бы работу отодвигаете на задний план, да? то есть вот двигаете вот это, и тогда они с огромным удовольствием начинают вас, еще на этом допекать, то есть, ну, раз не важно это то, что мама там или папа делает, ну, тогда я, значит, задам сейчас вопрос, ну, ничего не, ничего не случится, да. И вот это вот ощущение, то есть, если вы говорите, для меня это важно, и важно до такой степени, что я это и прописываю, я это и делаю, я, значит, это повторяю, и я еще и э, делаю значит, ну, ввожу за нарушение определенное наказание. То есть, ну, может быть, не наказание, а может быть определенную работу, которую нужно выполнить, потому что ты нарушил правила. А если нарушил правила, то, пожалуйста, будь добр, так сказать, выполни то, что вот нужно, так сказать, сделать за это нарушение. И тогда окружающие начинают совершенно по-другому относиться к тем вопросам, вопросам, которые непосредственно вы сами же и выдвигаете, то есть чувствуют, считывают то, что у вас есть внутри. Здесь мне, конечно же, хочется отметить, когда мы работаем дома, у нас есть еще такая вещь, когда мы, ну вот, скажем, там, нужно поздравить друга с днем рождения там, или подругу, нужно значит, с кем-то там переговорить, нужно кому-то написать, нужно что-то ответить. И мы так, а, ну да, ну я помню, да, то есть я вот сейчас вот это сделаю, потом вот это, а потом вот это. Значит, если у вас есть какие-то небольшие вещи, да, и пришла мысль, сделайте это незамедлительно. Это очень хорошее правило тайм-менеджмента, потому что э, то, что мы начинаем, значит, продумывать, планировать, э, придумывать, как же это сделать? У мне нужно значит, позвонить подруге, с ней переговорить. И это откладывается и вытаскивается там на неделю. И каждый день мы думаем, что надо позвонить подруге, надо с ней поговорить. Так вот. На самом деле вымыть окно гораздо проще и меньше займет времени, чем сидеть перед телевизором и думать: ой, надо окна помыть, надо там пол помыть, надо еще что-то помыть. Но э, ты не встаешь и не делаешь, а по-прежнему там сидишь перед телевизором. Понимаете, вот оно. И естественно, что когда э, возникает что-то в голове, да, постарайся это сделать незамедлительно либо записать, что, значит, вот сейчас у меня вот этот э, момент, так сказать, я доработаю, и тут же я сделаю вот эти вот мелкие дела, которые у меня накопились, чтобы они потом э, не ушли, не выпали из головы и не остались там где-то э, отдельно от э, меня, да, поэтому лучше всего взять и сделать. И еще один момент очень важный, это, конечно же, когда мы, наверное, все читали книжку об уборке, да, я думаю, что она очень сегодня популярная, поэтому проще, конечно, разобрать завалы и поддерживать порядок, поддерживать порядок всей семьей, то есть не брать это, эту ответственность на кого-то одного, не выкладывать, а именно всей семьей. Договориться об этом тоже можно, и можно это включить в правила, что когда, там, допустим, ребенок пришел, он разделся и положил вещи на свои места. И на самом деле поддерживать порядок гораздо проще, удобнее и убирать потом удобнее в квартире, нежели разбирать завалы. И когда я, значит, допустим, занималась тайм-менеджментом, вообще начала вот этим только заниматься, начала только это все делать, Тогда на самом деле увидела, что все методики практически, которые связаны с тайм-менеджментом, связанные с взаимодействием времени, они на самом деле укладываются всего лишь в три компонента. И вот эти три компонента, как ты с ними взаимодействуешь, как ты это делаешь, да, Отсюда и складывается твой персональный тайм-менеджмент. На самом деле, вот эти три компонента, они являются главными, на основании чего и выстраиваются все методы тайм-менеджмента. Это то, что мы выстраиваем в приоритеты, что мы считаем для себя важным. Вот это приоритет. Приоритет в чем? Это очень важно определиться именно, насколько мои дела срочные, насколько они важные, насколько эти задачи нужно сейчас выполнить, а не там, через месяц или там, через год. И когда мы понимаем вот эти приоритеты, то тогда совершенно спокойно мы можем их расписать и уже только после этого приступить к задаче к решению задачи. Итак, приоритеты. Всегда выстраиваем приоритеты, что для нас наиболее важно. И, значит, второй компонент – это планирование, потому что для любой задачи нужно определить планы. И еще такой очень важный момент – сколько на это уйдет времени. Постарайтесь просто оценить, посмотреть, да, а сколько времени уйдет на конкретно взятую задачу и э, как эту задачу я буду решать, да, то есть вот я спланировал. То есть понятное дело, что тогда с одной стороны я выставил приоритеты, с другой стороны я спланировал. Когда я спланировал, тогда я понимаю прекрасно, что вот это я в первую очередь могу сделать, да, и выставляю приоритет вот это во второй, вот это в третью и так далее. Уже все понятно. И тут возникает третий компонент планирования – это структурирование. Структурирование для выполнения задачи. И когда мы вот это все структурируем, тогда мы делаем очень важную вещь. От чего я хочу добиться? Какие результаты я перед собой ставлю? А какие я ставлю цели для выполнения конкретной задачи? И тогда мы все три компонента используем, и эти все три компонента помогают нам добиться своего личного метода управления временем и понять, насколько нам это важно. И на сегодняшний момент я приготовила вам методику 15 правил. Почему методику 15 правил? То есть я собрала наиболее интересные и важные методы тайм-менеджмента, и их 15, с помощью которых вы могли бы скомплектовать свой тайм-менеджмент, свое понимание времени, как вам выстроить удобнее день. И на самом деле вот эти вот... 15 правил, они, они известные, они на самом деле у тех людей, которые давно занимаются тайм-менеджментом и прописывают, то есть в том или ином виде присутствуют. И вот наиболее важные такие, я их выделила, их 15. Соответственно, методика 15 правил, так она и называется. И это лучшие методы тайм-менеджмента. Подходят на самом деле всем, потому что в этих 15 правил вы можете найти свои, найти свои и сказать, во, мне вот это правило подходит, возьму-ка я его на вооружение, да? и начнем их, когда разбирать, вы поймете, что некоторые из них прямо резко противоположные, то есть они вообще разные, почему, потому что мы тоже разные, и кому-то подходит такой вариант, а кому-то такой, и я попыталась показать как раз-таки, что срабатывает именно то, что для вас важно. Итак, допустим, значит, правило первое. Допустим, вы человек который тяжело встает по утрам, да, которому трудно рано встать, и человек любит, в общем-то, ну, попозже немножко встать, и всегда, значит, выбирает момент, ну, 15 минут лучше я вот эти пролежу, полежу, по -по -по, так сказать, еще урву кусочек времени для сна, нежели я встану и сделаю зарядку. Поэтому, то есть, как лучше всего таким людям поступать, Таким, таким людям лучше всего все готовить с вечера, потому что вечернее время для них совершенно спокойное, нормальное. И что они сделали? Прописали э, все, все весь завтрашний день, прописали рабочие моменты, включили туда личные какие-то встречи, моменты, составили все планы, значит, на выполнение задач, э, поняли свою нагрузку. Уже завтрашний день прописан. И вы уже понимаете и распределяете задачи, что мне вот это, вот это, вот это, вот это нужно сделать. И когда вы просыпаетесь утром, вы уже совершенно спокойно идете в этом ключе. Здесь я, кстати, говорила на одной зарядки, которая уже посвящала тайм-менеджменту. Я говорила, что вот эти вот вещи, когда вы записываете, их лучше прописать от руки, а потом наиболее важное уже занести там в телефоны, в компьютер, как вам удобнее, да? почему от руки, потому что, когда мы вот эти планы составляем с вечера, это вообще очень полезное упражнение, мы даем задачу, ставим задачу перед своим подсознанием, и ручкой, когда прописываем на листочке, наше подсознание всю ночь думает, как нам лучше это выстроить, то есть, ну так вот это работает, обычно, когда просыпается человек, ему еще как дополнение, значит, подсознание говорит, а если ты вот это вот с этим соединишь, что у тебя вообще будет огонь, вообще все получится здорово, и ты уже там раз-раз-раз, и, значит, что интересно, то есть... Тогда вы можете совершенно спокойно, не дергаясь, да, то есть вы проснулись утром, у вас уже нет вот этого, а что мне вперед сделать, а куда мне побежать, а как мне быть. При этом таким людям, конечно же, лучше всего подготовить и одежду, и там обувь, собрать все, там, может быть, кто-то кушает в офисе, там, какие-то, ну, для себя там что-то, да, то есть вот это все собирается с вечера, и тогда человек уже совершенно спокойно утром просыпается, и у него нет вот этой нервотрепки, а есть желание спокойно выпить кофе и взять то, что он уже собрал, одеть то, что он уже собрал, и пойти. Значит, второе правило – это хотя бы несколько минут, хотя бы N-минут оно называется, да, это для тех, кто не научился или не умеет или не хочет, ну, по разным причинам, да, так контролировать время, да. И это связано с тем, что человек, значит, зависает в соцсетях, там где-то еще, теряет время и откладывает, соответственно, дела. Но я вот с этим немножко, а потом я вот потом, а это на потом и так далее. И часто это связано еще и с тем, что... Uh, у нас есть какая-то задача, и эта задача, допустим, у нас висит. Это задача очень серьезная такая, она большая, и, соответственно, чтобы к ней приступить, нужно понять вообще, то есть вот как-то себя настроить и так далее, да? И здесь есть очень хорошее правило. Посмотри на, на эту задачу и удели ей хотя бы там 5-10 минут. Для чего? Опять же, все для того же, для того, чтобы спланировать, посмотреть, распределить и понять, как ты ее начнешь делать и структурировать. И тогда тебе будет понятно, как это вписывать, да, то есть как это вписывать в твой рабочий день и график. И а, вот это, значит позволяет еще и сделать следующее, то есть когда ты задачи уделяешь все-таки, ну вот я сейчас пять минут посмотрю, что мне там надо сделать основного, а потом я уже переключусь, фокус внимания меняется, да, то есть ты не вначале смотришь в соцсети и зависаешь там, а ты на самом деле смотришь вначале задачу, а потом уже уходишь в какие-то там дополнительные вещи, и это э, очень хорошо для тех, кто, кому важно выстроить определенные сроки для себя. То есть мы же разные, да, то есть для кого-то сроки не надо выставлять, а для кого-то это очень важно. Вот выстроить дедлайн такой для себя, четко. Мне там к 12 часам следующего дня нужно там сделать вот это, вот это, вот это, что меня может стимулировать в выполнении этой задачи. И, соответственно, опять же, я прописываю прямо поэтапно, да, и выстраиваю, ага, вот когда я вот это, вот это, вот это сделаю, то тогда четко, совершенно, к моменту дедлайна у меня все будет готово. И м -м, здесь э, еще интересная такая вещь, она связана, опять же, на сегодняшний день, у нас очень много онлайна, и мы очень часто учимся в онлайне, да, и, допустим, я вот столкнулась тоже с этой задачей, когда мы пошли все, там несколько было человек, у нас была целая команда, мы пошли, значит, получать еще одно дополнительное образование психологическое, и началось, начался разброд и шатание, то есть... Нам значит сразу э, вывалили такой огромный список в виде 15 ре рефератов. И люди говорят, 15 рефератов, боже мой, я сейчас вот это, вот это сделаю, потом к этому, вот это, вот это, потом к этому. Ну и э, понятное дело, что поскольку я занимаюсь тайм-менеджментом, у меня было предложение такого порядка. Давайте Значит, мы разделимся там по парам, по тройкам и назначим контроль друг за дружкой. да, То есть выставим дедлайн и назначим контроль. И тем самым поможем друг другу организоваться так, чтобы сдавать к определенному времени вот это огромное количество материала, которое на нас навалилось. Это, кстати, очень тоже хорошо действует, поэтому вы можете попросить домашних или своих друзей, кого-то, чтобы... Вы контролировали, и вас контролировали, и вы обменивались информацией. Это очень хорошо подстегивает, подстегивает выполнять задачи к определенному сроку. Но опять же таки, то есть кому-то это не подходит, кому-то подходит. Поэтому вот смотрите каждый раз на себя. И, значит, четвертое правило. Это одно называется так смешно – поедание лягушки. Значит... Что предлагают знатоки тайм-менеджмента, предлагают сделать? Они говорят, что здесь лучше всего любую сложную задачу, какая она есть, делать в первую очередь и делать именно утром. Но утром действительно, магия утра, она позволяет быстро ориентироваться, и она действительно, так сказать, способствует тому, чтобы вот сложные задачи решать утром. Ну и когда ты начинаешь чего-то сложного, то тогда все остальные мелкие задачи уже вообще рассматриваются, когда как, это какой-то пустяк, это вообще очень быстро сделать, это вообще проблем никаких нет, я уже быстро могу переключиться, потому что самую сложную задачу я уже на сегодня решил. Тогда выстраивается задача именно одна и а, точно так же она планируется, она структурируется, она выстраивается поэтапно для того, чтобы ее а, можно, тут выстраиваются приоритеты. Точно так же вот эти три компонента, про которые я проговорила, она тогда легко решается. Но есть и другой метод, и он резко противоположный тому, что я только что проговорила, пятый метод – это пятая методика. Это, наоборот, мелкие задачи. Вначале решите все мелкие задачи первыми, в первую очередь, а потом перейдите уже к, основной своей, к основному своим вопросу. Почему и для кого это становится очень интересным, важным и, так сказать, приемлемым? Да? Это для руководителей прежде всего, для тех, кто работает с большим количеством персонала или с большой командой, для этого человека эта методика становится, наоборот, так сказать, приоритетней, потому что, допустим, то есть вот для меня вот эта методика была, например, ну, вообще в помощь, да, когда я занималась туризмом, потому что я приходила как директор в офис, я, значит, сразу же выдавала всем задачи, обсуждала, проводила там планерки, то есть вот все, все в работе. И как только, значит, всем выдала вот эти задачи, посмотрела, как персонал начал работать, только после этого я приступила к поеданию лягушки, к основной своей задачей, к структурированию, планированию и так далее, к основным делам, которые нужно мне. Это для руководителей, опять же повторюсь, и для тех, кто в команде большой работает, очень хорошо. Автофокус – это значит, задача, это методика, кто не любит дедлайны. Тогда делается такая интересная вещь, когда рисуется большой-большой список дел и вы, значит, смотрите на это, туда вообще все заносится, вот просто все дела, которые вам нужно сделать, да, вы просто читаете этот список и отмечаете, ага, так, фокус внимания, мне вот это надо сделать вперед, а вот это потом, то есть остановился, Фокус внимания на этом, значит, я э, к этому перейду, и именно с этого я сейчас начну. То есть можно вот таким образом делать, э, и, соответственно, если вы вдруг по какой-то причине не закончили, то вы просто-напросто э, тогда, значит, э, снова ставите это дело в список и снова к нему обращаетесь и смотрите, куда его поставить, но всегда записывайте в конец списка и смотрите, да, то есть когда к нему снова вернуться. Значит, есть такая методика, она тоже очень интересная, кому-то она, конечно же, подойдет. Это методика, значит, сделай завтра, откладывание дел. Почему? Ее часто применяют в тайм-менеджменте, потому что есть какие-то дела, которые врываются в ваш график, в ваш список. Вы, допустим, составили срочные дела на завтра, и вдруг, значит, ну, то есть и вы их начали выполнять. То есть пришло, значит, завтра пришло сегодня, и вы начали эти дела выполнять. И к вам еще насыпались какие-то задачи. И здесь получается так, что вы отвлекаетесь от того, что наметили, и переходите на что-то другое. Так вот, методика откладывания на завтра, она делает следующее записываете вот эти срочные дела, которые возникли у вас внезапно, вы их откладываете на завтра. То есть у вас список закрыт, и в него попасть сегодня невозможно. Соответственно, все вот эти дела, которые возникли, я включаю в список на завтра. Вот эта методика понятна, я думаю, да, то есть мы это сейчас с вами обсудим. Значит, это позволяет выполнять работу, только сейчас, очень качественно, настраиваться только на определенные задачи, которые у вас сегодня возникают, и э, эта методика очень хорошо разделяет настоящую работу от занятости. Посмотрите, пожалуйста, я написала, что такое настоящая работа, что такое занятость, чтобы было понятно, потому что очень часто э, люди этого не разделяют и говорят о том, что я занят. У нас даже ну, привычка «я занят». А что такое занятость? Это э, мы выполняем какие-то дела, которые нам не помогают продвигаться, которые нам не, не помогают, а наоборот мешают зарабатывать деньги. Это есть какие-то вещи, которые, э, в которых мы не применяем своих знаний, э, не применяем своих навыках. Его можно, эти дела можно сделать очень легко, без напряга. И, конечно же, их может выполнить кто-то другой, кто угодно, кроме вас. Вот тогда это занятость, тогда вы можете это все сделигировать и, соответственно, кого-то попросить, там, персонал свой или там, знакомых, родственников и так далее. То есть вот это занятость. А вот настоящая работа – это действительно то, что вам помогает продвигаться в бизнесе, это то, что приносит деньги, это то, что заставляет думать, и иногда это бывает трудно, чтобы продвинуться дальше. Это то, что вам нужно обязательно выстроить вот в этих трех компонентах, да, прописать, проговорить, прорисовать. Это то, где вам нужно применить свои знания и навыки. Это то, что можете выполнить только вы, и это на самом деле очень-очень важное такое правило. Значит, эм, восьмое правило – это методика деления большой задачи, э, и она называется тоже очень интересно, мне нравится, я думаю, что вы с этим сталкивались, если хоть раз обращали внимание на тайм-менеджмент, то есть такое правило поедания солями или э, слона по кусочкам, вот, э, очень интересное. Значит, название, но ну, это все на самом деле просто, когда вы берете большую задачу, делите ее по частям и применяете все вот эти три компонента, про которые я сказала. Девятая задача, она говорит о том, что это методика, когда вы одну... Задачу делайте в один промежуток времени и не переключайтесь, потому что на самом деле э, наш э, ну, такой жесткий ритм времени, он привел к тому, что мы делаем одновременно несколько вещей. Допустим, там разговариваем по телефону тут же просматриваем что-то там, какие-то свои записи, тут же, значит, что-то еще записываем, и получается, что фокус внимания настолько у нас развеивается в разные стороны, что очень часто мы не запоминаем, не сосредотачиваемся и не запоминаем вообще, что вообще было вот две секунды назад и сейчас, то есть о чем вообще идет речь, и как-то быть с этим нужно, да, поэтому вот когда вы начали... Допустим, и для вас этот телефонный разговор очень важен, вы сосредотачиваетесь только на телефонном разговоре. Когда, значит, вам нужно выполнить какую-то задачу, вы сосредотачиваетесь только на этой задаче, и в конкретный промежуток времени вы выполняете только эту задачу. И, естественно, это помогает и сохранить информацию, и записать необходимые важные вещи. Это вот такой метод, он очень сильно помогает в своем планировании. Десятый метод – это фиксирование времени. И он называется помидор, этот метод. И, значит, ну, почему помидор, потому что, когда этот метод создавался, были такие часы в виде помидора, и, значит, он это самое, именно как помидор и работал, да, то есть будильничек. Вы выставляете таймер. У всех на телефоне есть таймер. Вы выставляете таймер и прописываете вот эту технику для себя. То есть сколько времени вы готовы уделять какой работе. Здесь, значит, очень важно учитывать, что вы ожидаете от этого. да То есть это помогает вам понять, потому что когда вы зависаете, в, допустим, в соцсетях какой-то промежуток времени, и у вас срабатывает таймер, вы четко понимаете, ага, все, значит, мне пора переключаться на мою основную работу, на поедание лягушки, допустим, или там на какие-то срочные задачи, которые выстроены на сегодняшний день. И таймер помогает фиксировать время. И таймер помогает выработать время внутри себя. Потому что когда мы действуем по таймеру, то тогда мы уже сами начинаем отслеживать время. Я, допустим, очень часто завожу будильник и просыпаюсь на 2-3 минуты раньше того, как он зазвенит. Потому что ну, таймер срабатывает, если я все время это делаю, какие-то промежутки времени, то есть у меня будет вот срабатывает таймер уже внутри меня. И этот, эта методика, она такова, что она помогает, значит, сконцентрироваться на одной задаче какой-то промежуток времени. Значит, что я имею в виду? Дело в том, что для каждого, из нас, для каждого из нас можно поделить время на определенные куски. Скажем, там 50 минут мы работаем и 10 минут мы отдыхаем, либо 30 минут мы работаем и 5 минут мы отдыхаем. Это зависит исключительно от вас, потому что... Здесь важно, как вы сосредотачиваетесь. Вот, скажем, для меня очень хорошее, допустим, расписание, когда я 45 или 50 минут работаю, и потом, соответственно, минут 10-15 переключаюсь с одной задачи на другую, и, значит, что-то в этот момент делаю. Ну, там выпила кофе, там чай, переключилась, да, переключилась. У меня есть возможность, а, значит, подытожить то, что я сделала, то есть, ага, я вот это, вот это сделала, мне еще вот это нужно, да, или я полностью задачу закрыла, или какие у меня здесь есть следующие этапы, да, это первый момент, а второй, значит, момент, я уже понимаю, что я могу переключиться на другую задачу, потому что а, я этой уже уделила время, Соответственно, у нас сегодня очень часто возникает несколько проектов, и когда я консультировала, особенно мужчин, вот в этом ключе, они говорят, знаешь, 3-4 проекта, и получается так, что вот этому вот этому уделяю время, а вот этому вот этому не уделяю. И когда мы начинаем время раскладывать по дню, да, мы понимаем, что на самом деле всем четырем можно уделить время вот таким образом. Но как вы его распределите? Важно, чтобы вы себя почувствовали, да? То есть кому-то это 30 минут, потом перерыв, кому-то 45, кому-то 50. Час я не советую брать, потому что здесь не получается переключение. понимаете? То есть здесь получается такой вот быстрый скачок, то есть одно еще не доделал, а час уже прошел, у тебя уже таймер зазвенел, и все, уже, в общем, ничего не вышло, называется так. И, значит, в этом же ключе работает правило 9 дел. То есть, когда, значит, нам советуют сделать вот таким образом, выполнить задачи следующего порядка. То есть, намечать обязательно одну крупную, три поменьше задачи и пять мелких. При этом этот... Принцип девяти дел, он может быть, опять же таки, в вашем ключе сделан. То есть, допустим, значит, для вас э, три дела важно выстроить в течение дня. Вы ориентируетесь на три. А другому важно одну задачу в течение дня обязательно выстроить, остальные можно вот так, как, значит, я написала, да. Здесь зависит от нагрузки. Одна – это огромная задача, или это, может быть, три ну, не очень больших задач. То есть вот это вы подстраиваете правила исключительно под себя, и оно может быть, оно называется на самом деле правило девяти дел, правило трех дел, то есть все зависит от того, вот как ваш, так сказать, настрой внутренний будет в данном случае. Очень интересная методика, называется канбан. То есть она учитывает всякие разные мелочи. Допустим, опять же таки, вы работаете с командой, и у вас получается распределение нагрузки между людьми. Тогда вы с помощью этого метода можете распределить задачу между людьми, увидеть, значит, как работает команда и как работает отдельно взятый человек, потому что у вас все будет фиксироваться, для этого составляется табличка из трех столбцов, там может быть, конечно, и больше столбцов, но основные, я говорю, да, нужно сделать в работе и сделано. И вот они, три вот эти вот столбца, они вам, так сказать, совершенно спокойно показывают, в каком режиме у вас идет работа. Значит, тринадцатое правило, тринадцатая методика – это хронометраж. Что это такое? Значит, вы наблюдаете за собой. Я это называю аудитом своего времени. Что это значит? Значит, когда вы в течение двух или трех недель отслеживаете свое время, с помощью, опять же, такие таймера и с помощью того, как для вас это важно. То есть вы фиксируете э, один или два часа на выполнение задачи определенной и говорите, да, нет, вот мне для, для меня все-таки, когда я три часа работаю э, с перерывами, это для меня лучше, чем, допустим, один час, да, то есть вы себя, себя контролируете, ищете, и здесь вы э, фиксируете как время, так и фиксируете задачу, сколько на конкретную задачу у вас уходит времени. Это первый момент. Вот эти вот э, три э, этапа эффективности использования, они здесь очень важны. Допустим, у вас получается, что вы зафиксировали, сколько на конкретную задачу у вас уходит времени. Второй момент. Вы в этой связи, когда вы зафиксировали, вы нашли важное для себя и отметили, что для меня важно. То есть это тестирование себя такое. И получается, что вы при этом вытащили то самое правило, основное, которое вам необходимо. И вот э, хронометраж как раз-таки очень подходит, когда вы будете, допустим, решили поработать с этой методикой 15 правил, а что для меня подходит, реально для меня, как для меня это будет лучше. И тогда вот э, методика значит, аудита своего времени или хронометраж, она прекрасно работает, и вы уже ориентируетесь как для вас выстроить планирование. Зафиксировали время, узнали, нашли важное, узнали и спланировали, скорректировали свое расписание согласно своим же наблюдениям. И у вас получается не просто тайм-менеджмент, и не просто расписание каких-то правил, которые вам кто-то посоветовал, вы увидели как раз-таки э, то самое э, важное для себя, и этот тайм-менеджмент будет персонально для вас. Вот это правило очень интересное. На э, методика 15 правил и 14 методика – это матрица из Ихаура. Она очень известная, ее очень часто приводят э, в тайм-менеджменте, поэтому э, я, естественно, ее убрала вниз и не стала на ней особо останавливаться, потому что это четыре столбца, как вы видите, срочные и важные дела, несрочные, но важные дела, неважные и срочные дела, и, соответственно, несрочные и неважные. Но вот когда они несрочные и неважные, можно их просто-напросто исключить и удалить. Значит, то, что находится в разделе «неважно, но срочно», это вот то, что можно как раз делегировать и попросить кого-то. Это может выполнить кто угодно. Если у вас есть срочные и важные дела, то это тот самый огонь, который вам приходится делать. И чтобы у вас эта табличка была по минимуму вообще, то есть тогда вы обращаете свой фокус внимания на второй столбец. Не срочно, но важно. А если не срочно и важно, то это ваш фокус внимания для планов, это то, что вы можете реально распределить и сделать так, чтобы для вас это было, ну, наиболее комфортно. Ну и, значит, 15-е 15 предложение, это действительно уникальный метод, который предложил кандидат медицинских наук, клинический психолог Майкл Бреус, он э, сказал такие вещи, он прежде всего сказал о том, что э, если подстроить свои, свое личное расписание, рабочее расписание, личное расписание под э, непосредственно свои биоритмы своего организма, то вам будет гораздо проще взаимодействовать со временем и гораздо проще взаимодействовать и расписать себе тайм-менеджмент, и найти именно свое расписание. И этот, этот, это правило, эта методика, она основана на четырех хронотипах людей. В зависимости от того, как мы просыпаемся и где нам искать вообще силу. Ну, это могут быть так называемые, он так распределил. Медведи, львы, волки и дельфины. То есть для тех, кто встает с 7 до 11 утра, просыпается, если при комфортном отношении ко времени, вот с 7 до 11 просыпается, человек нормально себя чувствует, то тогда наиболее продуктивное его время с 11 до 18, он может выстраивать его и в 23 ложиться спать. Львы обычно просыпаются рано утром, очень часто без будильника, и наиболее продуктивные для них часы с 10 до 17, ну и также 20, ну поскольку они рано встают, они пораньше немножко ложатся спать. Волки встают обычно тяжело утром, и где-то там, ну с восьмого до 12 просыпаются, если их никто не трогает то тогда, соответственно, работают очень часто до 20 часов, потому что встали поздновато, да, и легко уходят спать после, либо по нолям, либо после. Ну и дельфины – это те, у кого беспокойный сон, и они, так сказать, достаточно с одной стороны встают с 6 до 10, а с другой стороны могут легко лечь спать после этого, и снова еще немножечко поспать, и могут, так сказать, засидеться, Туда где-то за, за полуночь и так далее. Но вот их наиболее активное время это с 10 до 18. Посмотрите, пожалуйста, вот эту методику 15 правил. Посмотрите ее, примерьте на себя какие конкретно из методов, вы видите, что они все разные, и, соответственно, они не только все разные, но они еще и могут быть резко противоположные друг другу, что конкретно можно а, вам применить, что конкретно для вас было бы интересно и... Конечно же, когда вы себя протестируете, то есть я всегда начинаю с человеком, когда работаем по тайм-менеджменту, я всегда начинаю с аудита времени. Вначале изучи себя для того, чтобы тебе понимать, куда двигаться дальше и как составить свое расписание. Ну и для значит тех, кто любит пользоваться различными приложениями, связанными с тайм-менеджментом. Я специально выделила приложения, не буду на них обращать, останавливаться и перечислять их, потому что вы можете сфотографировать их, потом значит, посмотреть, поскольку будет выложена запись, посмотреть значит, эти приложения, возможно, кто-то этим уже пользуется, и, пожалуйста, опять же таки, найдите для себя то приложение, которое для вас будет наиболее эффективно и э, наиболее интересно. И, значит, э, поскольку я закончила э, свое выступление, закончила сегодняшнюю зарядку, я еще раз обращаю ваше внимание, оставляю слайд на э, приложении по управлению временем. Приложений очень много, они различные, и ваша задача единственная – найти свое. Что самого главного мне хотелось бы сказать, потому что дело в том, что когда мы жестко действуем под какие-то правила, то, соответственно, мы должны понимать, насколько нам это правило подходит. Обратите внимание на то, что значит, женщины очень не любят жесткость, они получают удовольствие в процессе, и, соответственно, у них есть своя методика, и эту методику нужно для себя проработать, ее нужно выбрать. Мужчины, наоборот, они готовы более жестко спланировать и более жестко действовать по своему, так сказать, расписанию, да, идти в каком-то планировании. Поэтому здесь задача такова, лучше не сравнивать себя с кем-то другим. Здесь э, нужно выстроить свое расписание и не говорить о том, что «ну я же вот так могу, почему ты так не можешь?» Ну, потому что мы разные, и у нас будут разные расписания. А, поэтому для того, чтобы ваше расписание было наиболее комфортно для вас, поэтому слушайте себя и слушайте людей, которые окружают вас. Позволяйте людям точно так же выстроить свое расписание и уважайте это расписание точно так же, как и свое. Я желаю вам всем договориться выстроить свои правила в контакте друг с другом и, конечно же, в контакте вашей семьи, которая, возможно, работает в онлайне и находится дома. Какие-то есть у вас вопросы? Возможно, я быстренько бы ответила, потому что сегодня чуть дольше мне хотелось вам очень много рассказать, и поэтому я сегодня чуть дольше рассказываю и не оставила времени для вопросов, но, значит, готова буду на них ответить, конечно же, в чатах. И, конечно же, если у вас есть какой-то обратная связь или какой-то вопрос, я попрошу открыть, разблокировать чат и, пожалуйста, спросите, если что-то есть. Ну и хотелось бы понять два слова, как вам, как у вас, так сказать, состояние, вы что-то узнали новое, как ваше впечатление, что-то вам помогло или, возможно, вы готовы что-то сделать для себя, чтобы установить, так скажем, свое расписание, найти свой тайм-менеджмент и найти наиболее комфортный график жизни, планирования для себя. Спросите, пожалуйста, дайте обратную связь, я буду с удовольствием какие-то моменты вам расскажу. И... Значит, конечно же, мы постоянно, да, Игорь, находимся все время в выполнении каких-то ролей, мы все время что-то делаем, поэтому вот сегодня расписание, оно очень важно, это вообще вошло в нашу жизнь, и составить свой график, это настолько вообще важно сегодня, что это полезно и для жизни, особенно когда вы вписываете и личные, и рабочие дела, и понимаете, что вы на все уделяете время, то вы уже совершенно спокойно можете э, встать, остречком и сказать: я всегда все успеваю и все делаю вовремя. Это моя мантра. Я все время встаю утром и говорю: я всегда все успеваю и все делаю вовремя. Это мне тоже помогает сосредоточиться и найти свой сегодняшний график, который, так сказать, мне нужно обязательно выполнить. Я вас благодарю за внимание, всего вам доброго и хорошего, и, значит, соответственно, решить ваши задачи с тайм-менеджментом.